Из-за карантина маппинг настолько очистился, что в него вернулся ТВ или Прошло уже больше года с выхода последнего видео, за что наша редакция просит прощения у вас. В данном видео мы не будем разбирать каких-то мапперов, а просто подведем итоги того, что изменилось со времен нашего ухода. Во-первых, Появилось больше мапперов, но по закону жанра, их видео обладают нелогичным сюжетом и где сразу начинаются войны. Мы даже заметили, что некоторые мапперы вернулись в свою среду обитания. А нет, это китайская пародия. Во-вторых появился контент для нас, а именно маппинг с отсутствием вообще какой-либо детализации и логики. Прямиком в деграмат. Тем не менее, мы вернулись и готовы делать видео. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Пока. Я еще как отсюда прочь, отсюда в парка.